Мы прервем на минуточку ваши 105-е мытье рук, чтобы напомнить вам две вещи. Первое. Бог в любой ситуации остается Богом. И второе. Истерия может быть намного опаснее, чем вирус. Пандемия COVID-19, он же коронавирус, привела к ограничению движения транспорта, финансовым убыткам, отмене мероприятий и закрытию учебных заведений. В такой обстановке очень легко поддаться панике. Но мы поклоняемся Богу, который является господином Вселенной. Нет ничего, что находилось бы за пределами Его контроля. Несмотря на то, что болезни и трагедии происходят и будут происходить в нашем грешном мире, Бог дал нам способность приносить небеса на землю здесь и сейчас. Во-первых, давайте объединимся в молитве за выздоровление тех, кто болен, за то, чтобы Господь дал мудрость руководителям всех стран и даровал прорыв в лечении этого заболевания ученым, как молился царь Соломон. Если землю поразят голод или мор, знойный ветер или плесень, саранча или гусеницы, какая бы ни пришла беда или болезнь, то какую бы молитву ни вознес один человек или весь Твой народ, Господи, услышь с небес место Твоего обитания. А Иисус сказал своим ученикам и всем нам следующее.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 Определите комфортный для вас уровень гигиены и безопасности и придерживайтесь его в дальнейшем. Сделав все от нас зависящее, чтобы защитить себя и своих ближних, мы свободны иметь жизнь с избытком в этих границах, если будем неуклонно стоять в вере и доверимся Богу. Бог говорит, что нам нечего бояться, вне зависимости от того, что кричат нам в лицо новостные заголовки. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Поэтому давайте помоем руки, успокоим наши страхи и ободрим в истине друг друга и самих себя.